Ну, здравствуйте, еще раз. Из юности своей я со страхом и болью вспоминаю депрессивный упадок, который э, выдал вот такой поступок. Уже как два года я уволилась со швейной фабрики, и э, в период безработицы с чего-то вдруг я взяла пропуск, э, имитацию пропуска на фабрику. У меня был временный пропуск в милицию, я помощником следователя работала. А выглядит как пропуск на фабрику, курочка ага. по размерам один в один. Угу. Я встала около 6 утра, приехала на смену на фабрику, показала в проходе на фабрике этот пропуск, прошла в цех, села за свою машинку, сколько-то пошила, и потом меня мастер вывели тихонечко, то ли у меня с глазами было, что я не помню ругань, я не помню контролеров, я не помню вообще ничего. Но это был факт, что я прошла на фабрику, я села за свою машинку, где уже два года не работала, что-то там схватила, какие-то брюки, что-то пошила. То есть... У меня что-то спрашивал мастер, что-то спрашивал начальник цеха. Потом я как-то вышла, как-то попала домой, я уже так не помню. Это уже То, вы туда пришли исключительно поработать? Да, это был страх молодой девчонки, оставшейся без работы. И... Угу. В общем, что-то такое совершенно непонятное, дикое. Если... Ну, так пройти. То есть, ну, вот вы на момент, когда вы показывали пропуск, вы понимали, что вы туда проходите уже, ну, как бы не, как сказать, или это было, это, это было вообще неосознанно? Я да, вот. думала, что это было очень болезненное состояние. Mm -hmm. Я все понимала, но цель, которой я шла, была важнее всех вот промежуточных поступков. А какая была цель? Прийти поработать? прийти к людям и не пропасть, вот, ощущение, что ты на планете никому-никому не нужен. И ты идешь туда, где хоть кто-то тебя знает, и, возможно, помогут, вот, что-то такое очень странное. Но при этом вы никому не обратились, вы пришли сели за свою машинку что-то шить. Да, вот почему-то нету, да, какой-то есть стыд обратиться, а просто себя, есть момент просто себя продемонстрировать, uh -huh. я, я здесь, я с вами. Да, ну, как-то очень интересно, ну. очень, очень, очень, странно. Я когда это вспоминаю, мне очень страшно. Прямо страшно. Хорошо. Ну, ну то есть еще хорошо. Состояние достаточно страшные. Угу. А мысли какие-нибудь помните? Ну, это давно было, конечно. Но вот если помните какие нибудь именно мысли, какие приходили. Не, не эмоции, да, понятно, а что эмоции помощно, вырос... У меня нет родителей, у меня нет мужа, у меня нет опоры, у меня нет денег. Я в беде, я одна, что мне делать, я не знаю, куда мне идти, я не знаю, что-то такое, знаете, очень глубинное, как будто я в колодце, а мир где-то высоко или я где-то глубоко, а мир где-то вообще непонятно где. То есть что-то такое вот бедовое совершенно. Сколько вам было лет? Лет 19-20. Ну, совсем молоденькая, да? А сколько проработали на этой фабрике? А я 17 лет работаю, вот два года отработала, уволилась, работала год секретарем юриста угу. и вот в момент увольнения вот что-то со мной произошло. То есть в момент увольнения <с, с фабрики, вы сразу после фабрики или после юриста уже? После туда? юриста. То есть вы уже до этой фабрики, некоторое время у вас не было? Да, год, год и месяц не было. А, -а, -а. вот так даже. Я думала вы как бы работали-работали, уволились и сразу туда пришли. То есть очень очень странные такие поступки, а с другой mm -hmm. стороны, ну вот как умело, так жила, что-то вроде Но а этой, страшно. А Ничего фабрике... не ни родители, ни друзья не поддерживают, а ты придумываешь сам какие-то совершенно космические пути. А на этой фабрике были какие-нибудь личные взаимоотношения? Или вот коллектив был какую то морфное что-то, нечто близкое, запомнившееся. Конкретные так. люди выделялись вами там? Конечно, на ленточке это называется ленточка люди есть, конечно, человек пять точно, хорошо меня знают, друзья относятся, там 200 человек в цеху, поэтому. Угу. И вот когда вы пришли, вы к ним не пошли, к этим людям, которые вас хорошо знают, да, может быть, помнили через год, а вы Нет, просто сели… это совершенно полное сумасшествие, полное затемнение мозга. То есть я полностью вернулась в те дни головой, когда я работала, и решила сымитировать сегодня угу. то год назад состояние. И... Можно ли сказать, что через деятельность ту вы хотели вернуться в вот именно в то состояние, именно через элементы деятельности вашей? А чтобы зачеркнуть этот год? Как вот а чем год сказать? у юриста не понравился? А там такая была немножко авансура, это вот было начало вот этих свободных трудовых отношений. Раньше как-то все были привязаны к рабочим местам во много много лет, сейчас уже это не является, да, обязательным люди и по год, и по полные годы, и по месяцу ну работы. да, это тогда это давлело, прыгунки такие. Вот, а тогда как-то было очень ценно сидеть на фабрике и не высовываться. Я уволилась, закончила пост в секретаре и знакомого встретила, Он говорит, я адвокат. Давай ты будешь моим секретарем. То есть естественно, трудовые отношения, то есть он, открыл мою книжку, написал, что я его секретарь, свою печать поставил, я не очень понимала. ни отдела кадров, да, ничего. Я год отработала, я ничего не говорю, может быть, некачественно, может быть, адвокат был там недостаточно компетентный, это не про то все. То есть я какой-то опыт получила, я помню эту работу, а потом как-то все так в личное ушло, то есть он стал моим любовником, как-то личное, в личное, в личное, какие-то его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 Я приходила каждый оброк на работу к нему домой, садилась за компьютер, что-то делала. Его мама меня обедом кормила, вечером я уходила домой. Я начинала чувствовать, что что-то не так. То есть меня хотят выгнать, а я не ухожу. То есть я уже ухожу на работу как домой. ну, Домой как на работу. То есть я никто не сказал, до свидания, вы уволены. Почему вы так чувствовали, что вас хотят выгнать? Ну вот ощущение такое, что, понимаете, ненормальное существование. рабочее место, как у кого-то дома. То есть у меня в голове не складывалась мозаика, а нормально в рабочем месте. А быть гибкой... А личные есть, отношения там... уже расстроились к этому времени? Да нет, там как-то все свободно было. Угу. Т -т -т -т -т -т. То есть на самом деле вы не, не выдержали, наверное, смешение ролей. Вот я работаю, а вот у меня личная жизнь. Это как-то вот это все в, одну, в, в одном котле у вас получилось, насколько я понимаю, да? Плюс еще, конечно, молодежная среда вокруг адвоката, то есть из криминальных этих парнишек, угу. которые какие-то его поручения выполняли, на Насмешки какие-то, понимаете, я мне 19 лет, я не очень понимаю, кто я, у меня не было вот такого твердого самосознания, Нет что я критер, я работник, я какая-то девочка была непонятная, приклеившаяся к какое-то существо, подросток несчастный, приклеившаяся к этому адвокату, который не знает, как от меня избавиться. Вот полное вот такое ощущение у меня было. Почему вы решили, что он не знает, что он хочет избавиться и не знает как? Вот на основании чего вообще вот Ощущение возникло. Фобия. То есть душевное состояние. То есть… ну вы же сигналы какие-то от него получали? Вы сейчас не помните, не вспомните, да нет? Я не столько сигналы получала, сколько раздражение его мамы. Ну там mm. его мама, там и кровь его, что что это такое, опись вот, у нас дома, почему я всех должна кормить, почему я всех должна наливать чай. То есть вот это вот нервы, нервы кругом. И я понимала, что я нахожусь не там, где должна находиться. И долго я этого не выдержала. Начались какие-то вот думы, думы, думы, и я замкнулась, вот напугалась. На тот момент не умела конкретно спрашивать что да как, ну, я требую например лучших условий да, я хочу определиться что это работа и издевательство ну и хорошо далее. здесь здесь на самом деле понятна ваша реакция я думаю что она была отчасти адекватной потому что действительно смешались роли, где личные, где рабочие. Тогда это очень, кстати, разделялось в те времена, насколько я помню, это были, наверное, годы 90-е, начало 90-х, да, где-то конечно... да, 90 да, да, да. Вот, и поэтому, и тем более вы там попали уже в положение почти невестки по отношению вот к, там, к его маме, насколько я понимаю, да? Uh -huh. которая начинала, начинала там к вам претензии уже личного характера высказывать. Вы там вроде как вроде как секретарь, вроде как претензии это не как к секретарю исполняется. И работа на дому тоже требует определенного, наверное, ну, оговоренного статуса, оговоренных правил взаимоотношений. Вот. У вас все смешалось, и, конечно, вам хотелось, наверное, попасть в ту среду, где там было 200 человек. И это была это была действительно работа. Вот. А что? Так, так что я здесь вот такого особого неадеквата для девочки 19 лет. Ну, я не усматриваю. Потому что действительно все смешалось. Кони, люди. <свист> вот. А что было неадекватного еще? Вы вспомнили? <свист> я сейчас не вспомню, о чем мы говорили. Может быть, неадекват в отношениях с людьми или просто мои поступки. Вы пишете, что вы, значит, сейчас вот писали тут мне ну, немножечко я затерялась? В смысле, не сразу вам ответила. примерно такая. Вместо того, чтобы сказать человеку то, что я хочу, я иду и на его глазах о нем громко докладываю начальство, чтобы он услышал мои слова и типа усыдился. Пример такой. Uh -huh. Шкаф. шкафу 3-4 человека размещают свои вещи. Сотрудница старшего Это меня... когда? Это сейчас? Ну, сейчас примерно там год назад. Uh -huh. там, полгода. Сотрудница, которая считает, что она старше меня по возрасту и по времени работы в организации, решила навести порядок в шкафу. Увидела, что у меня спицы торчат из пакета, испугалась, что придет проверяющий, увидит, что мы вяжем на работе. Убери спицы, они не должны лежать вот на виду. Я, начитавшись этики, понимаю, что личные вещи никто не подробнее. Хоть что у меня там лежит. Я не на рабочем месте это держала а в шкафу для личных вещей. И вместо того, что сказать Зоя, ну, допустим, Зоя, Какое ваше дело? Спить не спить? Или наоборот, да, вот, хорошо, я уберу, то есть не, не возбуждают конфликт. Нет, у меня психоз сразу, как посмели рота открыть, а, на мои личные вещи, б, сделать не замечание, да кто ты такая, и все в этом духе. То есть, вспыльчивость, что это, агрессивность, да, вот, я... Уточнила, что за провияющий придет? Ну, какой-нибудь. Я говорю, когда провияющий придет? У меня уже ярость такая вот, ну, грубо говоря, вот той юридической системы. Ну, когда-нибудь. Я лечу к начальству и говорю там, Сергей Николаевич, когда идет проверка, у кого глаза по 100 рублей. Я говорю, «Зоя, Зоя мне сказала, что придет вот будет проверить шкаф, я должна убрать оттуда спицы, вот опять большие глаза. Я говорю, тогда скажите мне, кто такая вот эта мадам, которая, то есть, понимаете, я иду разбываю. Да, возможно, да, да вот. вот, вот... Смотрели, искали, больная жизнь. <свят> ну, возможно, у этой тети, которая вам там претензии предъявила, у нее какие-то свои взгляды на то, что должно там лежать и не должно лежать. Возможно, у нее самой какие-то там внутри, как это называется, внутриличностные конфликты. Вот. но, да, ваша реакция, вы не видите то, ну, вам, вам, в принципе, и не нужно видеть то, чего там, за чего она все это поднимает, вот эту склоку, вот. Вы видите свое, и вы, кстати, ту, вот тут вы уже отстаиваете свою личное, моё личное в шкафу для личных вещей, а на работе я работаю, да, вот это я услышала. Так же, как и там вы, когда все это смешалось уже так, что вы ну, не выдержали. Вот здесь вы мне просто не, не на форуме писали, а в личке переходный период э, дочки 18 лет 40 вы, вы чей период называете переходным свой или дочки свой конечно свой. это угу. понятно что он как-то живет она пока а -а -а. мне ничего не рассказывает чтобы я ей помогала а я там немножко в таком... вы мне пишите груз, груз непроработанных проблем плющит, из-за этого в реальной жизни с людьми веду себя неадекватно вот хочу разумно то есть вы про настоящее время пишите про переходный ваш вот этот период, это вы мне писали, что Я постоянно что -что. занимаюсь, как это называется, рефлексией, да, то есть я вот эти 20 лет с начала трудовой деятельности и сейчас, я их постоянно перебираю, что… Ну, это скорее не рефлексия, это скорее самокопание, если бы прошлое да -да -да. вот так вот, да, рефлексия, я она… Рефлексия, она… Рефлексия, я чем-то виню. Этот я с конца себя долбаю, то есть я не могу ни одного дня прожить спокойно и с удовольствием. Так, давайте определимся, что вы называете переходностью в вашем теперешнем положении? В чем переход? Откуда и куда? Какое-то время я торопилась домой, потому что меня ждала милое маленькое существо, дочка, там, мама когда-то была, да, и я с удовольствием шла домой, я им нужна. Я там почти главная на я была самая здоровая, самая молодая, меня там ждали. Потом умерла мама. Я бежала домой, потому что ребятенок. Ребятенок вырос. Мне домой вообще зачем идти. Почему? Вообще не за Почему? вообще зачем идти. Поесть я могу в любом кафе. Предочевать я могу, в любых друзей. Пусть до гостиницы. Я не знаю, зачем я это говорю, но у меня бывает такое, что я устала убирать дом, в котором я не могу найти порядка потом, точку я Порядок, у меня что-то дико какой-то с порядком. Я не хочу идти домой, меня там никто не ждет. Там опять. Бесконечная грязь, кошка, мусор, пополы, одежда, стирка, уборка, зеркало пыльные, там, не знаю, посуда, опять готовка, все это до двух ночи. И с утра опять уточка. А с вот грязь. это у вас вот это вот вы, вы где сейчас сидите, кстати? В точечный кормит. Там на стене, сейчас увеличу себе, посмотрю, что-то вот много всего висит. Ну, там всякие это разные это штуки, точки. дрюки. А? Точки на красота всякая. А что это за красота? Мне плохо видно. Ой, какие-то там коллажи. Казетка, пластинка, постеры эм, всевозможные ее любимые, mm -hmm. ловцы снов, эм, система вот маленьких фотографий с пришеточками. То есть она достаточно креативный у меня человек, mm -hmm. у нее тут все вот оформлено. Друзья говорят, что у нее самая настоящая подростковая комната. Стеллаж с ее э, этими кубками за баскетбол. Ох, чемпионка-спортсменка. Да, там много всего. Ну, в общем, как-то вот так. А у вас, у вас, если обрисовать, вот, вот, вот Ваши стены, как выглядят? Да, совершенно стены? пустые, никаких uh -huh. постеров, часов даже нет. Я ремонт не даже сделала, все выкинула э, по гостинице, комната по гостинице, uh -huh. совершенно ничего, никак. То есть я дома только ночу. я мужчина, который ходит на работу, приносит деньги и нервничает, что его никто не отходит. То есть я, я не женатый, холостой, и не мужчина. Ну так. Я так в голове образы поискала. Нелюбимый, заброшенный какой-то мужчина, но хорошо зарабатывающий, хорошо выглядящий, спортивный. Mm -hmm. вот Как-то так, понимаете? Вот вот Ощущение, что я любимая, желанная женщина, свободная, красивая. И мужчина. с борщом никто не ждет. Да. Я все время смеюсь, ну, уже уже, уже серьезно смеюсь на работе. Я тоже хочу жену. У нас мужской коллектив, мужская, скажем, организация больше мужчин, но подразделение мое, вот оно женское. И когда мужики уходят домой, вот там, там. Нас-то хоть до жена ждет, а вы-то куда отородитесь, допустим. Я говорю, я тоже хочу жену. Идти лично дела. И все лично мне так в косо поглядывать. Я я тоже хочу жену. Я все время ходила за деньгами. Я больше не могу. Я хочу домой. Только готовить, не ходить на работу. Я так понимаю, что да, вот. Ну, я сейчас не буду поднимать такие крупные темы, как ваше замужество, вот, с, с отцом-дочкой. Это просто очень так отдельный будет вопрос. Я сейчас хочу вернуться к тому, что э, вот про, неагво, про неадекватное ваше поведение с людьми вы говорите, что вы срываетесь. И я заметила, что вы склонны разделять, ну четко разделять. Вот, вот это вот, вот эта работа, вот это. Вот эта чистота, это, это не порядок, да? <скох> Дома, например. Вот у, у дочки, у вашей, у нее креатив в стене, я вижу там. Но у нее причем порядок. Это свой порядок такой. <скох> я не вижу там прям такого хлама, заброшенности и вообще. Вот. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. А у вас порядок это чтобы было пусто. <скох> так? Примерно. Да, иначе, иначе хлам. Или хлам, или пусто, получается так. Интересно, вы подметили, я как-то не связывалась с этим. Вот. Хотя ваша да. дочка, она просто может не видеть того беспорядка, который видите вы, ну, накакакало кошка там, или что, что, что там от кошки шерсть. Вот. Да. Она определя, определенные градации имеет. Да? Вот Если это, например, представить ее, вашу дочку, завести в квартиру какой-нибудь бабули, которая кошек с улицы собирает, и у нее там, к примеру, 50 кошек и все засрано, извините за мой французский то, наверное, ваша дочка тоже возмутится и скажет, что это такое за ужас-ужас, я думаю, вот. А если Ой. там что-то где-то чуть-чуть валяется, да, то тут уже вам ужас-ужас уже, а ей еще в принципе, она этого даже не замечает. То есть есть какие-то ну, какие степени этой, вот этого беспорядка, то, что вы называете беспорядком для вас, легче, когда все пусто, голо, вытерла пыль, там, я не знаю, каждый день вы пыль вытираете или как у себя.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 Вот. И вы просто этого не выдержали, вот этого, э, у вас все смешалось, и поэтому, наверное, вот произошло такое. Когда у вас на работе э, женщина пытается, еще раз, что там со спицами? У вас лежат в личном шкафчике спицы, да? Вы на работе вяжете? так, чтобы при открывании, при проверке, а -а -а. они бы так вот прям наглядно не лежали, А, -а, -а. а то скажут, что они тут чтобы вы вязали а -а -а. на работе. А, -а, -а. Вы, не, вы на работе не вяжете, <чех> да? <jest> Может, а... я куда-то несу, может, ей кто-то принес. Это же ну, можно обыграть да, как угодно. Ну, и ставить в да, ней это да. укор, но как-то наивно, что ли. Да, вот. И тут вам вас взяло за живое что именно, что она. Да, я личная границы, переход личной границы жестоко. Нет, нет, нет. Мне замечания делать нельзя, меня трогать нельзя, это все мое личное и вообще. Я лучше всех, я лучше всех все знаю, и открыть. Вот еще момент хочу вспомнить. Сюда, может, может быть, не сюда относится, а может быть, не сюда, я пока нащупываю. Вы очень много пишете про речь мужчины. Вот прямо в этом отношении, просто я вот вас просила вы если вспомните, да? Как я вас там спрашивала: вот идеальный мужчина, мужчина мечта, мужчина, не, не, не дай бог, я его так назвала, помните, да? У вас там такая, вроде как. Ну, незначимая вещь, обычная, обычной вот этой вещи и вот этому качеству люди внимания такого такого значимости не придают. Но вы ставите это на первые места, во-первых. Во-вторых, вы где-то там повторяете. — Некая шеплявость, недоговоры, Почему не такая нетерпимость к дефектам речи? Ну вот вот что-то происходит, да. То есть я хочу Видно, я, как это, есть люди, как они там визуалы. Это на самом деле очень условно, визуалы, аудиалы, понимаете, это мы все знаем. Потому что очень важно понимать, что говорит человек. Если человек и удивляется, что я его не понимаю, ну значит дикцию свою строй как-то по-другому. Но у меня есть и урок э, своей, вот этой вот своему этому качеству. Жизнь предлагала мне просто колоссальный урок. Ну и недавние истории тоже. В смысле таком, что я слушала на работе лекцию рабочую, и человек шепеляет нещадно, то есть почти ничего не понятно, что он говорит. Ну, может, не шепеляет, но какая-то вот что-то есть, что вот через слово я его понимаю. И меня вот зло взяло. Вот сейчас я говорю по юности, по зости, а вообще это глупость была. Я в конце лекции подошла и говорю, Давай Вячеславович, ну разве можно так жевать слова? Я ничего не понимаю. И он как-то так что-то вот там, да ладно, да ладно, там, конспекты вам выданы, там все. Ко мне подошел человек и говорит, человек был в боевых действиях, Эх. человек кондувила. И он из боевого подразделения теперь отдан вот. Давайте удухаем. Да, у него просто органический дефект да, или функциональный. И так стало стыдно. Я покрылась все пятнами, я подошла в говорю, я вам приношу свои искренние извинения, Я глупая. Простите меня, пожалуйста, у меня слезы. То есть мне так стало стыдно. Таких, как я, надо учить. А современный урок в этом же смысле, я, может быть, осуждаю, сейчас постоянно сиденье ВКонтакте, или еще где-то, но я вот эти короткие прадочки люблю. И там было написано, что есть люди, которые без конца исправляют чужие ошибки на письме ВКонтакте, там во всяких. Громарнации их называют еще. Да. Как их называют? Граммар-наци. Ну, а слово нацист – граммар-наци. А, вот, вот. И объяснение, скорее всего, эти люди так и не смогли найти себе работу. Примерно так там было. И я вдруг осознала и где-то прочитала. И повторяю теперь. Огромное… Я люблю русский язык. К счастью или к сожалению, я владею такой, в хорошей степени. Я благодарна специалистам других наук, что они терпят мое незнание их областей. И терпят достаточно снисходительно. Физики, химики, биологи, может быть, кто-то еще. Психологи в том числе. То есть я вдруг понимаю, что если спрашивают, надо помочь. Не спрашивают, но ну, не лезь, потерпи. Вот, ну, как добрее, с пониманием, ну, толерантнее. Но, блин, 40 лет девчонки, только сейчас все образила. Ну, смотрите, по поводу... Грамотности по поводу речи, у вас есть внутренние какие-то, как сказать, ну тоже назовем это рамками, назовем это уровнями, да, которым как, как, как, будто бы, как будто бы ваши собеседники, даже не собеседники, а люди, которые вам попадаются по жизни, в коллегах, там, в каких-то там, ну, в каких-то взаимоотношениях, взаимодействиях, должны соответствовать, и если они грубо нарушают вот эти вот ваши уровни, внутренние, которых которым, как вы, как вам кажется, должны соответствовать люди которые с вами взаимодействуют, то вас это раздражает. Я, например, вот могу от себя сказать вот, в отношении да, я тоже пишу довольно грамотно. Мало того, если я вдруг отправила сообщение и увидела, там, что у меня там мягкий знак не туда воткнулся вдруг, потому что я, я не всегда тоже бывает там, я очень сильно переживаю, вплоть до того, что если есть возможность, я отредактирую. Я сама за собой это ловлю. Но к орфографическим безобразием других людей я отношусь философски в каком смысле а уровень их грамотности говорит мне вообще о том уровне на котором мне нужно с ними разговаривать то есть я должна встать на ту полочку на которой находятся они я уже определенные требования если ко мне при ну ко мне там в личке вообще чуть ли не несколько десятков в день приходят всяких этих. Запросов новых, я с ними не справляюсь, бывает, иногда просто уходит вообще очень далеко. Вот. Ну и когда, когда на форум там кто-то выходит, ну в основном я приглашаю всех на форум, потому что там я не справляюсь, да. И когда приходит на форум, я вижу определенный уровень грамотности, да, я уже понимаю, на каком уровне я должна объяснять этому человеку что-то, чтобы, чтобы до него дошло. То есть его грамотность это для меня только лишь информация. И Да. И никакого, как, как, никакого качественного к нему вот этого отношения у меня не изменяется. У меня безграмотный равно дурак. Ну, нет, нет. Почему дурак? Читать, Кстати, вовсе не дурак. Часто бывает, есть, может, что… Тематик, на который Да, документов. да, да. Но это реже бывает. Все-таки люди, если они там определенного так. уровня, где-то уже отучились, у них ошибки встречаются реже. Вот. Но бывает, что человек просто вот, действительно технарь, он мало читал, но это все равно, это уже там проявляется в построении предложения, да, это уже другие совсем какие-то, ну по другим деталям я все-таки выявляю это, я там дополнительные вопросы задам, человек раскрывается все равно, ну первые вот эти вот его, как он строит речь, как он говорит, какие он там ошибки совершает, да, для меня это информация о том, на какой уровень я должна встать и где-то какими словами я должна ему разъяснить то, чего ему надо, вот, поэтому для меня в этом смысле меня это тоже где-то когда-то раздражало очень давно. Вот. Как бы все вы взяли, взялись бы за руки и писали бы правильно. Вот. Поэтому я предлагаю вам просто, ну, наверное, вот, вот посмотреть с этой стороны. Может быть, у вас получится. А на каком уровне вот вы? Вы же тоже. Вы, вы если на работе, например, с этой тетей, которая э -э... Но она, наверное, не первый раз проявилась в случае со спицами, да? Может быть, ей были еще какие-то проявления, да, что ее что-то там раздражает или не так. Это наше наставничество на работе, педагогическое наставничество. Я единственный... Прошу прощения, я единственный квалифицированный работник на работе. Все остальные выгло. Вот так. Очень А вами пытаются управлять, так что? Это же как можно это вынести? Я так думаю очень давно, и, наверное, это единственное, что у меня есть, за что зацепиться. Если на секунду подумать, что нет, все, я для себя больше не существую. Я ноль. Так, так, так. Ну-ка еще раз. С чего это ради вы не существуете вдруг? Очень страшно, когда ты очень долго принадлежишь какой-то системе, а потом, оказывается, ни ее не можешь приспособиться больше ни к чему, и твой социальный статус падает просто до минус 200, и чтобы выкатываться обратно, ты не знаешь, чем тебе заняться. То есть сейчас мой социальный статус ну, достаточно стабилен, плюс успешен, плюс ну, зарплата хорошая, что там еще, где бы кто сказал, ох, ох, ох, как это здорово, вот. Допустим, я завтра увольняюсь, да, все, я никто. С другой стороны, у меня море профессии, море якорей, я читала об этом, да, что не попадет человек, он должен заикориться в нескольких областях – хобби, друзья, дополнительные профессии, дополнительные интересы и так далее, чтобы он, ну… Не Но не мысль об этом не вас не успокаивает. При, при мысли о том, что вы увольняетесь, да, мысли о том, что вы в разных областях, вас как-то не очень утешает, вы все равно, вам все равно страшновато. Вот я, это, вот, вот я это сейчас услышала. На данный момент я не заметила, я не очень этим занималась, но по разговорам друзей практически ни в одной сфере не нужны а грамотность, б физическая подготовка, в ну специальные такие навыки, которыми я обладаю, г адаптивность в быту, наверное, какая-то, то есть у нас муравьенные вызовы, наверное, прибытие. То есть ну, мало какая хозяйка бросит блин и побежит потому что на работу выдели мы это без конца делаем это просто невыносимо но мы уже привыкли за да, много лет уже тесто вливается в эмитацию бежишь с вами огонь. вот то есть какие-то такие вещи которые востребованы только в этой системе и выйдя на гражданку не, не верю я что будет где-то задействованы мои все качества здесь задействованы практически все и речь и письмо и навыки общения, и деловая этика, и физическая подготовка, и масса еще физической подготовки там какие-то вещи. То есть это настолько мое. Я могу все свои грани проявить. Я где-то еще, будучи продавцом, кассиром броду. Кем я еще могу быть? Не знаю. А вот вы тут вначале вы писали, что вы куда дальше жить, работать. Вы... Когда вы пришли в марте, да, 6 марта, mm -hmm. у вас возникает вопрос, куда дальше жить, работать, то ли вам эта работа уже вот в печенках сидит, что ли, то ли у вас есть… Я осознаю, что через пять лет, когда в 45 нас увольняют всех, я осознаю, что мои знания нынешние уже устареют, и мне нужно сейчас закончить какой-то факультет, 5-6 лет, да, может быть, для новых профессий. Что это будет? Информационные технологии, допустим, да, компьютеры. Может быть, это будет э, психология, но там, правда, год, ну там или дополнительная, да? То есть я хочу какую-то приобрести брать, то есть я хочу заранее, я должен тебя боюсь, улица и, так, и быть, кем? так так у вас уже вышка есть? Да, конечно. Ну так у вас второе высшее, это вообще по-моему там два или три года. Если на заочном, то три года неполных. Это во-первых. Ну, Во-вторых, во вы сейчас, насколько я вижу, вы настолько привыкли все очерчивать что вы уже сейчас задумываетесь, это правильно, что вы задумываетесь. Это, ну, ну, то есть не то, что вы правильно там, или неправильно, это было бы, если бы вы не задумывались. Это очень хорошо, что вы задумываетесь своим, о своем будущем, там, когда вам стукнет 45. Это прямо вообще великолепно. Но вы задумываетесь об этом настолько... С такой, с такой тревогой... Что вот, вот если у вас не получится там чего-то получить, либо получите какую-то вот не ту специальность, которая потом окажется не ту, то вы, вы это говорите вплоть до, до смерти. Почему до смерти-то? Я вижу, у нас люди увольняются, достойные, уважаемые люди, не найдя себя на гражданке. Каждый, ну, второй я не буду говорить: я специально вам сейчас сгущаю краски, зачем не знаю, может, для себя. Вы мне их сгущаете? Ну, для вас, чтобы сказать чтобы как-то ярче это было, uh -huh. в общем, успеваются. То есть я видела людей, сотрудников в достойном виде, я их увижу ужасно недостойным, а uh -huh. причиной послужило увольнение. Uh -huh. То есть люди, руководящие другими людьми, они потом категорически отказываются подчиняться, категорически им это невыносимо осознавать. Uh -huh. Я все время uh -huh. где-то подрабатываю, возможно, меня это гибкости учит. Сейчас я подрабатываю клининги, то есть, я прихожу, у меня есть бригадира, она дает свою работу, в общем-то, я хороший подчиненный. То есть, я и всегда была подчиненной, в общем-то. Ну, ответственный, исполнительный, как бы, я не пропаду, но я вижу разницу в заработке, там, в разы меньше, и я не представляю, как я буду на пенсии жить на эти копейки. Соответственно, мне почему-то кажется, что для высокоплачьего работы нужно 5 образований. Так, стоп стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. У вас крохотная пенсия, вы пишете. Да. Крохотная будет. Скорется, будет. Ага. А когда вот через 5 лет, если увольняетесь, где-то примерно столько? По да? 7. Ну вам нужна обязательно высокооплачиваемая работа, да? Я не представляю, как жить на те средства, которые вот 7 и, допустим, там 10 зарплаты. На среднюю зарплату по городу 10 тысяч – это просто шок. Высокооплачиваемая – это сколько, если не секрет? 40, 50, 60. Угу. То есть давайте сначала подумаем, вот да, мы съехали немножко с темы неадекватного поведения, но, в общем-то, это, это нормально. Потому что ваше неадекватное поведение, наверное, объясняется той тревогой, которую вы сейчас испытываете перед тем, а что будет. Я даже поясню, у меня есть еще один момент, но это он. Понимаете, для меня он адекватный. Но я человек нужна, вспышка человек, не многомедленного действия. Понимает меня начальник и говорит. Сегодня вечером после работы вы остаёте и сдаёте мне там какие-то руководящие знания руководящие документы. Я говорю, хорошо, то есть это не первый случай, когда человека за какие-то там, не знаю, доносы, нарушения оставляют, чтобы он учил какие-то пункты руководящих документов. Я выучила тот пункт, который мне поручили, постучала за учитель там, всё, начинаю читать. Мне говорят, нет, все неправильно, идите учите. То есть начинается, понимаете, выматывание психологическое. Я это осознаю, но я осознаю и то, что я ничем не виновата, что здесь какая-то третья история. Хожу в кабинет, думаю, начинаю, кому что не нравится. Я вообще человек очень улыбчивый, человек очень общительный, любящий людей, любящий работу. Я пока по территории иду, у нас такая закрытая территория, я не могу перестать улыбаться. Потому что кто-то знает меня, кого-то знаю я, кто-то меня помнит, кого-то помню я. Я человек, человек, улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь. И когда мы на территории жили. Сотрудники с семьями, одна жена сказала сотруднику, что там у вас за дура вечно улыбается. Она тебе говорит, там пришли, тебя видели, вот ты вечно улыбишься. То есть вполне возможно, как я сейчас по прошествии многих лет понимаю. Слышь там это? Улыбается, сука, 32 зуба, мы тут все плачем от тебя, понимаешь. А мы вечно улыбается, сделай ты ей, блин, жизнь, как нам. И вот меня в течение часа долбали. Запятая не там, пауза после запятой не сделана, ну и так далее. И видно, я так хотела домой, я так понимала несправедливость происходящего. А напрямую, вот понимаете, вот этот уход от прямого разговора, вот как с Зой, понимаете, я опять ушла от прямого разговора. Я же могла сказать, дядя, скажи честно, место надо освободить, да забери ты его, ты же меня не вынимай. То есть, вот понимаете, надо было вот... Я опять ушла в сторону. Я в слезах выбежала из кабинета, прибежала в свой. И энергия была много. Я в юности толкала ядро, металла каплю, джекла, сколько во мне энергии, если захотит. Я захочешь? чувствую. Я схватила горшок цветком и со всей силы метнула его в окно. А он был пластмассовый. Он отскочил мне в руки. Я поняла, не тот горшок. Я, Я на керамический. Я его взяла, и со всей силы метнула. Он прошел сквозь два стекла. И все остальные цветы через выкинула. Я вот так колотила, я была, не знаю, белая или красная, потом только я увидела, что мои девочки там с двумя девочками работают по столами сидят. Слезы, сопли, истерика, сзади заходит начальник. Да. Он говорит, что здесь происходит? Я разворачиваюсь в слезах и говорю, вешаться я не буду, стреляться я не буду, а по-другому я не знаю, как вам показать, что так с людьми поступать нельзя. И что он сделал? Да ничего. Было 8 марта, мне сказали купить стекла и ставить. Купила, вставила все нормально. И он впечатлился, наверное. Ну, за мной ходят какие-то слухи, там, не знаю. Я не то чтобы бешеная, не то чтобы неравновешенная. Я просто человек эмоциональный. Я такой, знаете, это драмат, как это актриса драматическая, да, если по, по каким-то образом людей раскидывать, вот я драматическая актриса, если мне есть что показать, я это покажу на 200%, если мне нечего показать, ну, тоже нечего, но когда мне нечего показать, я мертвая, Либо я плачу до истерики, либо я смеюсь до истерики. То есть серединка – это для меня смерть. <с -ible sound> <gives> <з precise> то же самое и в порядке. То ]tre? же самое и к речи, и к недостаткам, и к грамматике.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 Да, вы просто себя измотаете и <смех> лучше брать какую-то одну цель. Например, замуж мы отложим пока. Но не то чтобы отложим. Оно должно получиться само собой, понимаете? Женщина какая привлекательнее, которая счастлива и спокойнее выглядит, чем, чем, чем другие, так скажем. Вот а она... время вот, знаете, вот жесткому все да, время. Да. Может быть, вот эти я 20 лет отталкиваю людей, а общем, вы общем, да, А вы, вот понимаете, вы а почему вы думаете, что вы отталкиваете? Ну, 20 лет со мной никто ни разу не говорил серьезно, что я его устраивал, он бы хотел жить вместе, либо что у меня настолько любит, что без меня не может. ну как я говорю, не стоял на одном колене, дали букет и не просил его Вы таких мужчин выбираете просто?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 об этом говорить к 40 годам уже как-то, конечно, это уже привычно, да? Но, наверное, где-то в начале, где-то, может быть, там к 25 или 30, это у вас уже сформировалось крепко, я думаю. И тогда, вот с таким стремлением, вы, наверное, ну... А, с детства. Ну, вам, наверное, сложно уступить вот эту функцию мужчине. Выслех сложно. Не и пришел и не сказал ты можешь не работать я буду, буду работать я что значит пришел вот вы сидите где-то там кто-то должен прийти и сказать да об этом mm -hmm. вас найти раскопать прийти и сказать когда вы уже сидите зарабатываете вы уже самодостаточная женщина все у вас присел при всём... у есть какие-то самоанализы или как то самокопание когда я понимаю что я тащилась от работы в частности, из-за того, что я попутала в очередной раз э, сферы и жила счастливая в том, что я жена начальника. Mm. Начальник ко мне приходит за чаем. Из меня он никто. Приходит на его место следующий, он такой же зеленый. Я опять его выращиваю до его должности. Ну, своей своей, естественно, области здесь на каждый зал. Подождите, подождите чай. минуточку. Кто следующий? Следующий начальник? Да, при моем, моем секретарстве сменилось море начальников и их заместителей. А вы выполняли функции жены, что ли, я не понимаю? Это, в смысле, ну, в в кавычках, в кавычках. Я поняла, есть, что это... Я это... настолько свободна в личном плане, что я могу душевно относиться к начальству. Uh -huh. И я вот сейчас видео всякие смотрю в интернете и книги читаю. И понимаю, что, например, подруга моя работает мужем своей матери, поэтому у нее нет личной жизни. У меня нет личной жизни, потому что я работаю женой всех своих начальников. Меня это чрезвычайно устраивает. Я счастлива иду на работу, я грустно иду с работы. На работу я хочу, с работы я не хочу домой. Да? Дома никого нет, дома никому не нужна, дома я не могу проявить все свои ценные для меня качества. То есть готовка, стирка – это дело поломойки какой-то непонятной золушки, совершенно неуважаемый труд. А на работе, что я на цирлах, я с прической, у меня строгая речь, у меня строгий взгляд, там ресницы километров, и только я знаю все. Дома я в халатике, А где функция жены в этом, вот в том, что вы перечисляете? Абстрактно, абстрактно. То есть это, при, это фантазия больной женщины в голове, а. и она в этом находит свое счастье. А кто больная женщина? Я. Да. да? Вы себя больной считаете? Ну, судя по тому, что придумать такие вещи, 20 лет в них жить в своих фантазиях,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 Они никто, а я все. Они приходят и уходят, я остаюсь. А, а почему день? вы полагаете, что. А почему вы полагаете, что сегодняшняя оценка Я жена начальников была правильнее, чем вот тогдашняя. Я не строила никакую личную жизнь. Я не могу выпить с вечера, потому что утром не могу быть опухшей. Я не могу поехать в гости встретиться с мужчиной, потому что я поздно лягу, не выспавшись на работу, приходить нельзя. Без прически на работу идти нельзя, без маникюра на работу идти нельзя, мятом нельзя, ну и так далее, и так далее. Так, где Мяты тут функции жены начальника? Да, пусть они были там внутри, но где вы, вы понимаете, вот сейчас. Если мужчины, которых я уважала в жизни, uh -huh. были начальники. Все. Для них прически, строгий вид, форма там на кутерах. Ни для кого больше я столько сил не вкладываю. Uh -huh. То есть очень странное поведение, но оно было. Конечно, это героизация своей должности, героизация своей профессии, какая-то идеализация ее, да, достижение немыслимых высот. Это классно было, я ничего не говорю, но Я бы не вы... сказала, я бы не сказала, что это жена. Вот-вот серьезно, вы мне сейчас. Вот я сейчас слушаю, слушаю вас, я ищу, где там была жена-то. То есть никому столько сил. Даже я деревина. не оставалась как начальника. Наверное, я вот так решила, что это жена. Правильно, у вас правильно? Делаете это, делали это для себя, а не для начальника. Наверное. Результаты доставался окружающим. Какой результат? Аккуратно сделанная работа ваша, да? Идентично? С перфекционизмом. Да, я видела мятых девочек, страшненьких, неухоженных, урванных туфлях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 И мы открываем двери начальству, но они не, как сказать, незаконные, но через них можно пройти, И обычно это делают мужчины, но так получилось, что на тот момент, когда нужно было открыть, мужчин не было. Положено, например, у нас в форме там ботинки, да, одевать, я выскочила в куклях, положено в головном уборе, я выскочила без головного убора, потому что я знаю, что я люблю не в сами ворота. в конце концов могу даже не открыться, Хотя а, никого нету. да. Я открываю, и начальник мне говорит, почему без головного убора. И я с девочкой прикинулась и говорю, и холодно. Последовала пауза, очень странные глаза, но он понял, что ворота ему открыли, цель достигнута, а дальше строить смысл. Нет, А просто ему в раз не открою, но это мои додумки, что он так думал, неважно. Но когда я пришла на рабочее место и это рассказала, повисла страшная тишина. То есть никто не позволяет себе такого халатного разговора сначала. никто, никогда. Угу. И они вот все, они поняли, что сейчас приедет какая-то проверка и их всех уволят, потому что одна такая коза позволила себе чуть больше или как это значительно больше, чем можно. у и вас как... сложные взаимоотношения на работе, конечно. Очень, не, не у среди, нас очень строго, очень строго. двора. Это неадекват это то есть это был ваш не неадекватный такой. Вы Я том... всегда считаю, что это шутка. Люди не понимают, зачем я шучу с начальством, если начальство может мне оказаться чувство типа, юмора, и будет вот, вот та история с золой. Придет начальник и заспит, всех уволят. Неважно, где они были. Кто у меня в липчика, но если он найдет, все, все, уволят все. Кишки не... нельзя, спицы нельзя, телефоны нельзя, ничего нельзя. Кто не понимает? Вы говорите, люди не понимают. Что это мои шутки такие, да? Ну, как будто бы вот. вот. Вы когда шутите, вы понимаете, что? Вас могут не понять. Те, с кем я шучу, да, а -а -а. Там, а я знаю, привыкли. могу как Но а -а -а. все остальные настолько напуганы, видно, у них на работе регулярно происходят какие-то чистки либо по наветам, либо по вот таким шуткам. Целый коллектив ставит трудные условия из проступка одного. И они за. Я там недавно, я уже не секретарь, вот меня туда сослали. Вот, тоже непонятно, за простудки или нет. И они настолько напуганы, они уже не знают, откуда ждать полю. И они меня до смерти боятся, зная, что я не их напуганная обезьянка. Вы помните про этих обезьянок, да? Банан, лестница, вода холодная. Помните? Что-то я вот не знаю про что. История из учебника, что двух обезьян посадили в клетку, к потолку банан, поставили лестницу. Когда обезьяна поняла, что по лестнице мог достать банан, начала сказать и катили холодной водой. Вторая это видела. Вторая полезла, первая ее оттуда скинула, потому что всех оболить холодной. А, да, я да, да, да, Помните, меняли, меняли, то есть поведение толпы. Уже никто не помнит, Да, уже никто не обливал, а все равно их там это да, то дружку они снимали, не обливали до того, но никто не дал никому на налезть. Так же и со мной. Я та обезьянка, которая не видела этих всех бед, они не дадут даже пол шанса, совершить хоть что-нибудь. А я называю это жизнью поступок. Вот любой поступок, любая ошибка – это жизнь, это вот жизнь. Вы живете там, да? Я хочу сама убеждаться, что что-то не так. У вас есть другие сферы, где вы можете проявляться, кроме работы и дома? Да. Туда, вокальная студия, отношения с мужчинами. Угу. Там вы, на, вы, вы сколько времени там проводите по отношению с работой, если вот на работе столько, в остальных местах столько, если через дробь. Безумно огромное количество на работе. И следующая ступень дома и где-то в отдалении спорт и вокал. На работе у вас по графику, да, это время? Да, классальный график, выходных почти нет, то есть я практически всегда на работе. Угу. То есть, на самом деле, вот чисто по времени проявиться в других местах, э, но не успеть? Да. ценой ребенка отдыха, сна, обеда. А вам где-то надо проявляться? А я, Душал, как сказать, многоборка, если в юности меня закачали mm -hmm. эту программу, мне до сих пор не расстаться. Мне скучно в одной деятельности, мне нужно семь, восемь, 10 видов, я тогда желаю. Копье, ядро, софта, <смех> барьер, 800, <смех> длина. Значит, во-первых, я вижу сейчас вот задачу. Две задачи уже вижу для вас, которые нужно просто тренировать. Ну, первую тренировать, вторую э искать, как искать пути решения. Первое – это править ваши дихотомичные оценки. Вот, эти, вот эту полярность. И вот то, что вы называете рефлексией, это тоже где-то где -то там около находится. Когда вы выходите и начинаете шутить, там, где, я так понимаю, полувоенная или военная структура, да, и положено вот ну, быть в строю, грубо говоря. Там просто принято не выделяться <говоря> в военных структурах. Это как-то вот уже смотрится не так. Там должен быть порядок. Вот, вот то, что вы называете порядком, в военных структурах, насколько я понимаю, вот оно там и есть как раз. А вы как раз вот там. Вот как один из предметов на этой стене. Какой-нибудь яркий, если повесить, такой выпирающий, вот это вы. Дома вы к этому вот относитесь с трепетом, а там вы сама такая. В этом коллективе. Вот. Вот где-то, где-то, где-то рядом стоят ваши дихотомичные оценки. Понимаете, вы других оцениваете по крайности. Вот либо у него хорошая дикция, я все понимаю. Либо он вообще кошмар. Картавит, шипелявит, заикается. Или... Вот я, к примеру, заикаюсь. Вы заметили? Нет? <связывая> <связывая> Наверное, это не очень. Я прям вы меня ошибаете, я прямо с вами еще больше заикаюсь, чем с другими. Вот. Искать... Нейтральную середину в оценках своих. В частности, вы записываете, да, сразу? А, да, я всегда с на консультациях. Правильно. И вы первые, и вы последние. Один из глобальных вопросов вот в этих оценках – это вот ваше «кем я буду после 45 лет». Но для того, чтобы ну, приблизиться к оценке вот этого вашего периода после, периода на пенсии, надо сначала начать с малых оценок, с оценок, например, окружающих людей. Вот вы говорите, вы оцениваете вот эти быдла. Вы попробуйте на них посмотреть, включив для себя установку, что они разные. Вот насколько они разные, кто чем отличается друг от друга. Они же для вас, для всех, одинаковые сейчас. Мартышки, быдла, Вы там одна из мартышек, которая чего-то там, не знаю, которая какая-то особенная мартышка для себя. -то. Попробуйте вот посмотреть на них. Вы очень заострены на себе. Да, вы действительно очень... У вас, у вас много энергии. Вы, вы действительно выделяетесь, да, из них. Вот. Но при этом вы и себя видите тоже больше, чем окружающих. Это и не мудрено. А вы попробуйте на них посмотреть и э, увидеть в них градации хороших каких-то качеств. Это будет ваша самостоятельная работа, вы сами будете определять хорошие качества, положительные для вас, удобные. И градации не, не очень желательных качеств. Не будем говорить слово плохие, вот нежелательные для вас. Может быть, для кого-то они как раз будут те самые. А, вот в этих ваших начальников я не увидела, чтобы вы выделяли кого-то, вот сейчас выделили, вспомнили, ой, вспомнили какого-то начальника особенного. Вы их тоже, по-моему, воспринимали одного за другим ну, приблизительно одинаково. Вот, да. Да. Главное, чтобы я выглядела красиво, да, чтобы я была с прической, на каблуках, там, дресс-код. А, вот на этом, на вот этих вот, сначала просто на окружающем вы тренируете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 Причем да, довольно, ну, такой, может быть, может быть, в, в рамках интриги какой-нибудь крупный будут вас часто вызывать и что-то делать. Вот, чтобы спокойнее относиться, надо разглядеть. Кто из них кто, из ху, кто чего стоит. Они все разные люди вокруг. Вот. И. Все враги, бы у Да, да, да. Что... Попробуйте выделить в каждом что-то для себя хорошее. Вот, вот за что бы вы. Если бы. Вот, наверное, вот так сформирую. Сформулирую: Если бы вы с каждым из этих ч... людей, с которыми вы работаете, оказались бы на необитаемом острове, и неизвестно, когда придет корабль вас спасти, вам с этим человеком, с одним, вот с каждым из них, жить на этом острове, неизвестное количество лет времени, месяцев, дней, лет, ну неизвестно, за что вы могли бы зацепиться в этом человеке, чтобы нормально, мирно и даже по-дружески с ним существовать, работать, строить совместную деятельность по построению шалаша, лодки, ловли рыбы и так далее? Да? Что в нем такого ценного можно есть, чтобы можно выудить и разработать? И за что его зацепить? Вот. Я не говорю, что вы там по-злому к ним относитесь. Вы к ним, может быть, как вы говорите, с улыбкой. Но вы ко всем с равной улыбкой. Вы не понимаете, где... Где действительно можно улыбаться, а где человек к этой улыбке отнесется с настороженному. Ну, да, да, да, да, да, да, да, да. Вы вот у вас, это, это, это, наверное, вот чувство не очень развито, потому что вы улыбаетесь, а вы не понимаете, что человек может эту улыбку расценить по-своему. Вы этого не чувствуете. Вот. Более того, я понимаю очень остро, что каждый по отдельности сотрудников, если уж я о них сейчас говорю, вполне хороший человек. Да. Стоит им сбиться в двое, трое четверо в кучки вот в эти, они начинают объединяться самые незаприятные качества. И проявляться они же начинают. То есть развея эту кучу, каждый в отдельности опять нормальный человек. Так это всегда Но, так. в кучу, это просто беда. Это всегда Я вот так. Делать вот, вот, вот эти толпы вот этой вот которые которой проявляется кучу. Это называется нонконформизм. Может быть, если бы вам сейчас было лет 16 или семнадцать, там, или 15, вы бы были какой-нибудь темы девочкой, ну как бы нибудь там себя бы выделяли. Из, mm -hmm. из, вот, я, вот я вот такая, я особенная. Вы не хотите быть. Ну, когда они все вместе, они же общаются друг с дружкой как-то, да. Вам кажется, что лезут какие-то не, не, не очень хорошие качества. На самом деле, просто социальные возникают моменты социального общения, группового. Mm -hmm. Вот мне, например, тоже я в школе, когда училась, я не понимала, почему девочки вместе ходят в туалет. Всегда, всегда с кем-то надо в туалет сходить когда меня там просили ну, меня потом с годами реже просили но меня когда какие-нибудь девочки просили девочка давай со мной сходим в туалет я как-то вот очень остро на это реагировала шарахалась поэтому я вас вполне понимаю, где-то Но где-то надо учиться и окружающих понимать они вместе ходят в туалет Следствием индивидуального спорта. Я ведь не в командном зачете 10 лет прожила, а может в индивидуальном быть. виде. Я это... совершенно не умею работать в команде. Либо я, либо никто. Понимаете, это может быть следствием, а может быть, то, что вы пошли в индивидуальный спорт, и именно там у вас были успехи, может быть, это явилось следствием каких-то ваших личностных качеств, которые были заложены ну, воспитаны родителями, усилены. Или какими-то это, ну, это нужно тоже анализировать. Это довольно такой.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 А мужчины, которые, более-менее, ну, хотят быть выше, сильнее, больше и значимее, они, сталкиваясь с вашими планками, чуя их, так скажем, они, может быть, сразу, сразу теряли к вам интерес, потому что они начинали чувствовать свою неполноценность рядом с вами. ощущать Я, говорю, я Да. Не надо говорить, я мужчина. Вы женщина. Либо лучше меня, либо никто. Да есть масса, лучше вас, просто, просто на это надо разглядеть уметь. Вот. А у вас сразу вот, там то, что вы писали, мужчина-мечта, мужчина. Нет, понятно, что вот я специально ставлю вот такие вот, извините, мужчина-мечта, и мужчина там совсем не мечта, да? Вот возьмите и постройте среднего отсюда. Вот, я там потом давала, да, тоже такое вот немножко задание построить. В среднем возьмите, вот от всех до сих, вот с каким бы вы смогли бы, вы там уже, да, вы там уже построили нормальный, в принципе, такой образ, э, с которым можно было бы. Но дело в том, что вы вот это построили на… в буковках, а в реальности, когда вы встречаетесь, вы транслируете, возможно, совершенно другое. Mm -hmm. вот. Надо развернуться лицом, ну, учиться разворачиваться лицом к человекам, и когда вы с начальниками, вы говорите «я была женой начальником», но ну, вы тогда это не воспринимали, что вы были женой начальников, вы тогда опять же себя воспринимали. Я должна быть там отглаженная, с прической, с, там с чем-то еще, не знаю, с ногтями необкусанными и так далее, это «я должна быть такая», а какой начальник, это уже не важно. Я его Здесь уважаю. – То есть, лицом администрации, поэтому… – Да, да, это я лицо, а не он. Вот. А мужчине, который, ну, который хочет быть выше и значимым, ему, ему хочется быть выше и значимым. Да. Иметь рядом с собой женщину, которая это признает. Наверное, так. Вот. Это, вот значит, мы тренировать будем сначала, просто так мысленно тренировать оценки промежуточные, да, искать что-то хорошее, что-то какие-то градации. Вы, я сейчас пока не могу там более конкретно вам сказать, я думаю, что вы сами придумаете, какие можно хорошие качества выделить и на каком уровне можно оценивать это по какой угодно шкале, там по десятибальной, в процентах, в долях, там, относительно друг дружки и так далее. Вот такое вот сделайте социометрическое исследование в своем рабочем коллективе, тихонечко там про себя, да, и даже если, особенно если они сбиваются, как вы говорите, в группы, да. Сначала по отдельности их представьте, а какая она отдельно Она, когда в группе сотрудница какая-то ваша, она же ничего этого окончательно не теряет. Она проявляется в группе определенным образом, так как она умеет проявляться в группе. Какие-то у нее есть навыки социального общения, которые она там демонстрирует. Возможно, тоже исходя из своего воспитания, из заложенных в ней там, генетические качества и так далее, задатков и способностей. Вот, и второе, что я там хотела дать, я уже забыла. Полярность а. рисовать с малых оценок начать разные люди, с монтомформизом. Вот. Среднего мужчину нарисовать. Да, да. Ну, пока вот, наверное, достаточно. Вот. И вам будет проще просто реагировать, если вы будете более снисходительно относиться к другим людям. Вот к той же самой Зои, или как там вы ее назвали, которая вам спицы нашла. очень скучно жить очень Дочь скучно тоже не нужна а что Знаешь, значит нужна вот у меня сейчас кстати в консультировании тоже пара мама с дочкой <coughs> там маме очень сложно и дочка начинает всеми силами дочка в другой стране уже живет уже самостоятельный человек а мама все никак успокоиться не может она от нее требует каких-то эмоциональных проявлений по несколько раз в день вот очень сильно Он переживает научиться любить себя или не знаю заботиться о себе а как-то это очень абстрактно все очень абстрактно. Да, а, да, и следующим, вот с, с этих вот э, оценок, да, следующим, мы это для чего делаем? Для того, чтобы вам самой себя как раз научиться любить, то есть самой себе построить потом, э, ну, не обязательно там потом, через годы, а потом вот этот вот план как раз по самореализации, который вы сейчас видите, либо я кто-то с, с каким-то определенным уровнем, либо смерть. Да, вот мы будем искать весь веер возможностей между вот этой крайней и той. Мы сейчас... Видите только крайности, края, а веер решений между ними вы не видите, поэтому вы не можете определиться с образованием, которое вам там нужно возможно получить, да? Может быть, вам не нужно будет образование получать, может быть, вам возьмете, не знаю, тренером куда-нибудь устроиться, к примеру, почему бы нет?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 Я разнообразие люблю не только в деятельности, я завтрак люблю шведский стол. Они меня спрашивают, что ты так мучаешься, мы от тебя слышим все время, посуда, посуда, посуда. Я говорю, потому что я не понимаю завтрак из одной тарелки. Мне на тарелке горячий, на другой творожок, на третий сыр, на четвертый колбаска, на пятый витаминка, на шестой полстаканчиков сметалки. Я люблю шведский стол. Девчонки смеются, что я вот, ну какие-то вот у меня все время на безумное количество либо интересов, либо занятий, либо деятельности, даже еда, вот она вся должна тему пусть пуху чуть-чуть, но много. Не одна тарелка каши, а 50 тарелочек со всякой разной пустяшкой. Вот это это сумасшествие какое-то. Почему сумасшествие? Жизнь полная красок и всяческих там разнообразий. Вот. Но, но вам, вот, вот кстати, вот по аналогии со шведским столом, с вашим завтраком, возьмите, рассмотрите людей вокруг. Они тоже все разные. Даже когда они в группке сбиваются. Каждый как-то проявляется. Вот. Каждому можно найти подход, а вы идете и улыбаетесь всем подряд. Так тоже не надо, наверное, потому что вы кого-то провоцируете, действительно. Частично, я получила тоже урок от одного мужчины, он имиджмейкером работает. И он говорит, знаешь, что ты мне улыбаешься? Я говорю, что? А он говорит, генетически в тебе записано, но ну, что ты улыбаешься, ты безопасно, тебя убивать не надо. То есть мужчины завоевывают страны, они убивали мужчин, насиловали женщин. Вот. И ты как вот, ну, я тебе пока недостаточно знаком, то есть ты меня еще побоишься, поэтому пока ты меня еще боишься хоть сколько-нибудь, ты будешь улыбаться. Но ну, как я стану тебе безопасно, ты станешь меньше улыбаться, но будешь более открытым человеком. И вот эти все мои улыбки вполне возможно защитные, как в Америке. Да, у меня нет оружия. У меня оружия нет. То есть не потому, что я вас люблю, у меня хорошее настроение. На, самом деле, я на самом деле есть еще интерпретация другая улыбок, особенно с зубами, что это такая особая форма проявления агрессии. М -м -м, Москва. Да, так что это можно интерпретировать совсем по-разному. Mm -hmm. mm -hmm. вот, как люди воспринимают, это может это просто не согласуется. Вы идете улыбаетесь, а это вам, мимо вас проходит сотрудница, это не согласуется с ее внутренним настроением теперешней. Вот как она вот сейчас. Может, у нее там ПМС или не знаю. Обидан. Если ее отругали, она не знает, что я этого не знаю, думаю, надо да, выяснить. Ну да, тоже. Вот. Поэтому. А вы этого не чувствуете? Вот, что сначала для начала начнем работать. Я потом еще что-то хотела вот сказать, я сейчас забыла. Если вспомню, напишу, просто потом там же в вашей Для начала работаем. Сейчас понимаем, что мы видим черно-белое, да, и начинаем ловить между этим. Вот, если, если у вас возникает есть определенная закономерности, если вы. знаете теперь, что если у вас возникает вот, эмоция, прет сейчас, это результат ваши реакции ваши, ваши эмоциональные оценки крайность то есть вы что-то оценили крайне как крайнюю степень чего-то негативного по отношению к вам и вы естественно даете эмоциональный ответ соответствующий крайний вот если вы чувствуете в себе вы вспоминаете что может быть на самом деле проявление дели на 8. А? Дели на 8 я себе говорю да, вот да, это, да, да, дели да. На 8 может быть, на самом деле, э, тот, кто вам вот это доставил, он на самом деле не планировал ничего такого. <как> вот. Задумались, оценили, ага, что на самом деле в действительности он хотел вам донести, может быть, вы не знаете, конечно, можно подумать, а что донес? Оценили, поискали, где то между этим и тем. Для того, чтобы до эмоциональных срывов не допускать, нужно тренировать это уже вот просто на пустом месте искать какие качества в каких людях, насколько развиты, насколько проявляются поодиночки и вместе. Вот. Я потом еще вспомню, что еще хотела, напишу, что-то там еще хотела все-таки. Вот. Вообще очень, очень приятно вас видеть, вы на самом деле действительно прямо сшибаете. Вот. Мысли сбиваются в кучу, я представляю себя на месте ваших. Я когда вот, ну, когда консультирую, <как> у меня, во мне возникают какие-то ощущения, да? И я понимаю, что вполне возможно в общении с этим человеком где-то приблизительно похожие ощущения могут возникать впечатления, ощущения у тех людей, которые с вами общаются. Вот. Вы заполняете с собой очень много пространства. Эмоционально. Да, да, да, да. Ну, не надо вот называть как-то вот какими-то, ну, может быть, и актриса. А идите в театр, кстати. Почему бы нет? Хотя в театр, наверное, уже, конечно. вот. И вот это пространство люди не имеют возможности проявиться тоже на, на вашем фоне, вот. Поэтому кто-то вас может не любить, особенно женщины. Не, очень всем хочется как-то тоже быть заметны. А Мы вы... сказали уже, аж как ты хочешь, чтобы тебе простили молодость, красоту, ум. ты хочешь, чтобы те люди это простили, они не могут физически этого прощать. Ну, Почему тут молодость, красота, ум, на самом деле дружит даже там. И с молодыми, и с красивыми, и со всякими. Надо просто раз... ну, оставлять им то же место. Вот как будто вошли на работу, там большой круглый стол. Какой и... у меня голод в проявлениях, в реализации. То да, есть он некому ребенку, ну, я оставил а вот или как это вот А мы будем, Нет, а мы будем это... с вами разговаривать еще, может, не один раз. <свят> я так постараюсь. <свят> вот. Вы на меня все это сливаете. Вы вот сейчас все это слили, я вот сейчас сижу немножечко, мама мам, ну так, я даже больше заикаюсь, я это сейчас за собой отмечаю, вот, поэтому, да, конечно, вашим сотрудникам, особенно тем, которые уже работают в военной структуре, там, или в полувоенной, в какой, им малость, наверное, не очень понятно, кто это такой пришел. Вот, и отходим, вот, отходим от оценок себя как я муж, или там, как вы сказали, я мужчина я кто-то там еще драматическая актриса отходим от эпитетов у вас слишком много иногда это полезно да но у вас слишком много вы сами на себя навесили образных эпитетов и они тоже в основном крайние То есть, либо это я можно же... заменить они а надо пока ничего менять вы расщепите себя на много маленьких частей вот увидели качество в людях Какие-то там, я не знаю, что это может быть, ну, все что угодно, может быть, это будет э, общительность, там, может, это будет э, способность красиво писать ручкой, там, какие-нибудь бумажки, или что-нибудь, все что угодно, просто это может быть. Вот это умеет быстрее всего. Да, вот это умеет вязать, вот это умеет там печатать машинки, вот это умеет, не знаю, что там. Голос у нее красивый вот или, как он, или некрасивый, речь плохая, у вас там очень много к речи претензий, вот, оценили это, насколько она плохая вот, и подумали про себя, а у меня. Вы тоже состоите из множества всяких разных проявлений, <coughs> вот, которые складываются в целое. Вы же сразу это все компонуете в целое называете «я мужчина», на каком основании. Я была женой начальников. Тоже как, по каким признакам? Я вот, вот то, что вы мне описали, я не увидела там ничего такого женского. То, что выходили ходили все. Начальники, может, даже не в курсе были, чтобы вы были их женой. Ну, недавно в курсе. Это фантазия человека, у меня Вот. вот взяли на себя. Причем сейчас не тогда, а сейчас этот образ. Ретроспективно. Вот, взяли себя и, и, и навесили на себя. Сами этот фирлык зачем-то. И опять же возникают вот такие вот, ну тут уже не то чтобы крайние, а вот такие образы, образы, образы, образы, я на себя навесила, и вот, вот с этим иду по жизни, а как я буду? И все сразу, все сразу качества вы хотите реализовать, ну, тоже, все это сразу в единый образ, вот я вот такая, я умею это, и это, это, и все эти качества вот не нужны на рынке, вы мне сообщаете. Ничего себе, так много всяких качеств, все это не нужно. Но если все сразу пытаться применить, то, наверное, сложно, Конечно. А если, так, маленько, избирательно к этому подойти, и тоже, ваша амбиция, это плод вот, в этой, вот этих ваших оценок, во-первых, во-вторых, кликыши, которые вы на себя примеряете, оттуда и амбиции. Мужчин тоже мы оценивали, особенно с молоду, наверное, тоже в крайних... Ваша реакция после работы у юриста тоже была крайняя, возможно, из-за того, что вы оценили свое, свое вот это вот существование, там, да, смешение ролей, и плюс к этому способность ваша, склонность ваша оценивать, кидаться в крайности. Вы оттуда ушли, все, у вас нет. Вы пропали. Да, такое впечатление, что я на глазах у людей что-то сделала. Я и, не если жив... я в этом знаю. То я этого стыда не знала, куда деться. То есть это моя личная трагедия. Впечатление такое, что знает весь мир. А на самом деле, на самом деле, ну, если так оценить, ну, облегчение надо было почувствовать, что вырвались из этого какого-то непонятного состояния, искать другую работу. Вот. Но у вас, у вас была склонность оценивать это в крайней степени, и вас, и вас понесло куда-то <laughs> не туда вообще. Ну хотя на самом деле. Ну, так, чтобы туда на бывшую работу прийти, это еще там. Да. Так хоть люди маленько, наверное, поддержали. Вот. И помните, что люди вас воспринимают тоже как-то. У них тоже свои какие-то э э системы оценивания. У всех тоже несовершенные. Нету людей, с с способных оценивать других людей с, с, с точностью и совершенностью. И вас тоже как-то оценивают. Вот, это называется. Вот а, а, а, а понимать это, понимать, что я делаю, и понимать, что, как, как, как они, как они вас как воспринимают, это вот и есть рефлексия. Понимать, что они чувствуют, это эмпатия. Mm -hmm. вот. Рефлексия это не самокопание в прошлом. Ну, это отчасти только. Вот. Ну, наверное, все. Да, я очень рада, кстати, что вы там пишете где-то. Вот. В чужих темах видно очень, кстати, хочу тоже пройтись по этому, видно очень, что вы э, э, даете образ, да, чувственный, очень яркий. Не все люди э, воспринимают сразу то, чего, чего хотели донести. Вот я вижу, ну, я просто из опыта, я вижу, что вы хотели донести. А девочка, с которой пришла на форум, например, там, она еще вот по своему уровню, тоже смотрим там грамотность, смотрим построение предложений, она вот может не понять, что вы хотите ей сказать. Поэтому я ей говорю для слушателя, вот то, что я там вела на форум, в роль слушателей, я, наверное, введу такое правило, сейчас вот приглашаю уже более активно туда, задавать в форме вопросов в комментарии. Форму... Я да. да там уже есть такое. Да, да, да. Я там написала. Я сразу не увидела, а потом читала. Под, почему? Потому что, во-первых, человек, когда ему даешь совет, даже если я, например, знаю, вот приходит ко мне и спрашивают, что мне делать, дайте мне совет. Даже если я дам совет, человек это не воспримет. Он не готов просто. Ему надо все это осмыслить сначала, что с ним происходит, чтобы проникнуть с этим советом. Совет этот никуда. Ну, он вас выслушает, он может согласиться, но воспользоваться он не сможет, потому что он не, не подошел к этому сам ос, ос, ос, осознанно. И поэтому, значит, вопрос, вопросы, они вытаскивают как раз из человека нужные ответы. У меня есть гипотеза какая-то, приходит человек описывает свою ситуацию, я уже выстраиваю в своей голове гипотезу, что это такое, из чего это может происходить. И я, подводя его к этой гипотезе, пытаюсь выстраивать вопросы. Если вижу, что не катит, не идет. Я, я могу сразу ему эту гипотезу высказать, у вас вот это, вот это, вот это, вот это потому что, потому-то, потому. -то, потому. Вот. И если на самом деле не потому, то я человека запрограммирую со своим авторитетом, типа я психолог, заставлю его думать, что да, о, да, со мной. вот так. Но а если я вопросами выстрою, то я могу увидеть, что моя гипотеза неверна. Что на самом деле там что-то было по-другому. Вот так абстрактно, но вам понятно. Поэтому да, лучше. Я, я сама действую, особенно в начале вопросами. Никаких советов стремлюсь не давать, потому что это бесполезно бестолково. Хотя ВКонтакте пишут, постоянно дайте совет, Мне консультация не нужна, мне только совет. Ну да. Вот. Я очень рада, пишите, если есть время. Вот, буду записи еще делать не только, ну это уже отключение, не, не, не только консультации, а возможно еще вот обсуждение других тем со слушателями, и тоже это выкладывать. Мне кажется, что это должно быть интересно. Как-то так. И для этого нужно учиться тоже оценивать в градациях. Все-все-все оценивать в градациях. Что у кого насколько проявляется, что у кого насколько развито. Угу и уходить от образов. То есть, образы тоже хорошо, но если только образы, это сбивает с толку. Нужно еще приближаться к конкретике. Я мужчина, что это значит, когда вы называете себя? Вот на, на, на вашем примере. Я мужчина, я муж, мне нужна жена. О чем вы говорите на самом деле? А Потому что я выполняю роль мужчины, я приношу деньги и не люблю домашнее хозяйство. Вы Для... выполняете... И, конечно, опять же, вот я сейчас перевожу на конкретный язык. Вы говорите о том, что вы исполняете в доме с вашей дочерью, живя, функции, которые традиционно в, нашем, в нашей ментальности да, считаются мужскими, функциями мужа, главы семьи. Правильно? Да. Возможно вы... Говорить, это мужчина, да? Да, возможно, вы их исполняете, потому что у вас мужика-то в доме нет. И все. И на этом вся ваша это мускость заканчивается. заканчивается. да? Потому что, вот, Может, был бы мужик нормальный, да? только вы бы не выполняли, может быть, эти, этого, этих функций. Сложилось бы все, если иначе, например. Вот и все. Так что не надо себя считать мужчиной только потому, что вы вынуждены исполнять какие-то там функции. Или если вы живете вообще одна, вы действительно исполняете все. Ну вот, все. Пока что.